Я попробую найти другой способ. А -а -а! Они умерли за тебя! Всем привет, меня зовут Алексей Красиков. Это школа эмоционального интеллекта и психотерапии и канал Невроза Мегаполиса. Мы разбираем вторую серию сериала «Триггер. Поехали». Итак, в прошлой серии мы поговорили об очень важном э, моменте. Это self-harm, да, первая серия первого сезона. Кто не посмотрел, посмотрите предыдущий разбор. Напоминаю, что есть три причины для самоповреждения. первое это переключение внимания доминанта Алексея Алексеевича Уфтомского с одного стимула на другой, проще говоря, с душевной боли на физическую. Поскольку человек не может справляться с душевными обстоятельствами, эмоциональными переживаниями, ему проще испытать боль и таким образом переключиться. И второй э Вторая причина к селф это демонстративное поведение, когда человек с помощью повреждения себя получает внимание, получает снятие ответственности, получает определенные, скажем так, преференции в, в социальной коммуникации. Ну и третий повод для селф-харма это наказать себя за что-то, за неудачи, неуспехи, за слабость, трусость и так далее. Поэтому будьте внимательны, если у вас есть такой рефлекс себя повреждать или чувствовать боль при эмоциональном стрессе, очень важно научиться эмоциональному интеллекту и стрессоустойчивости для того, чтобы не стрессировать себя настолько сильно в разных событиях. Ну а мы продолжаем. Вторая серия. Три очень важных кейса. Один из которых главный, это Лера, переносится у нас в третью серию. Поэтому а, здесь мы будем разбирать как бы половинчатые кейсы, Значит, у нас Лера, Матвей и жена нашего психолога. Давайте начнем с последнего: значит, вечеринка. Почему Артем это сделал? Почему он пригласил бывшую жену с новым молодым человеком на вечеринку и попросил ее сказать, что они больше не пара? Он таким образом провокационно хотел проверить, какой мотив у этой девушки, у его бывшей жены. Если бы она сказала Я его люблю, он прекрасный, мне с ним хорошо, гораздо лучше, чем с тобой. Я люблю его, и он для меня очень важный человек. Сори, Артём, тогда да. Но э, жена сказала, он правильный, хороший, нормальный, он молодец. И Артём очень вечно, очень верно подметил, что в мотиве нет любви. Таким образом нам показан прекрасный кейс, когда на самом деле человек после расставания с одним партнером вытесняет как бы хорошим, правильным, но не с таким внутренним состоянием другим партнером. То есть рассталась, чтобы вытеснить эту боль, надо с кем-то еще. И вот это девчонки и мальчишки очень часто делают. Чтобы переключиться с психологической проблемой после расставания, надо Найти что-то новое. И как правило, это что-то новое бывает не всегда с хорошим, так сказать, концом во всех смыслах этого слова. Иногда это очень хорошие, правильные люди, но вам с ними пресновато. все знаете, прям вот до пресноты правильно, да? Или второй вариант. Эти люди начинают вас влюбляться, а вы понимаете, что это было временное явление для переключения. Тоже возникают проблемы. И, в общем-то, как бы иметь это в виду. Поэтому Артем проверил, услышал, сказал, что действительно, видимо, ты его не любишь, зачем ты мучаешь чувака? Он очень правильно сделал. Ну и они, в общем, расстались, и так далее. Здесь все очевидно. Следующий очень важный момент это то, что мамаша, Матвея, все-таки приперлась на работу. Такие шизофренные подавляющие матери очень любят манипулировать через провокацию и через вменение чувства вины. Мать без тебя умрет, мать в гроб гонишь, я для тебя, а ты и вот это вот все мы услышали, собственно говоря, когда мамаш приехала в офис забирать своего взрослого сыночка. Да, с помощью классической истории. И тут Матвей показал очень правильную работу в подобных ситуациях. У него было два выбора. Выбор первый ⁇ сказать, да, мамочка, конечно, не расстраивайся и поехать и сделать так, как она хочет. И выбор номер два ⁇ это сказать, мама, стоп, хватит, перестань, остановись, мама. И вот это, собственно говоря, и было сделано. Да? И вот эта вода в лицо ⁇ это... Было такой метафоричной историей выбора Матвея, что он, помните мою фразу, «Тобой управляет только то, что ты не можешь допустить». Матвей допустил, что мама обидится и расстроится. И вот эта вода со словами «Мам, я тебя люблю, но харе, но ты перебарщиваешь, это и была метафора. Мама, конечно, ушла со словами «Я умру, а ты себе это никогда не простишь». Это их типичные фразы такие, поэтому они были в сценарии написаны. И, в общем-то, Матвей, ты красавчик. Ну и переходим к главному кейсу. Вообще я хочу сказать, что кейс Леры один из самых таких, мне больше понравившихся вообще в сериале. Сейчас увидите почему. Мы видим Леру, которая жалуется на эмоциональную проблему, на очень много агрессии. Как правило, это всегда связано с подавлением каких-то чувств и влечений. И чаще всего это сексуальное подавление или какие-то другие подавления каких-то эмоций. И тут наш Артем пытается разобраться, что Собственно говоря, Лера подавляет. Выясняется, что Лера подавляет естественно сексуальное влечение, потому что у нее погиб мужчина, и э, уже несколько лет она не может вступать в новые сексуальные отношения, романтические, и эмоциональные отношения, потому что она не отпустила. Она собирает одежду этого бывшего мужа, она ее там нюхает, обнимает. То есть он как бы, она как бы застряла в этой истории с возможностью отпустить человека. Очень частая история. Я знаю таких людей, и клиентов и знакомых, которые годами тянут эту историю. К сожалению, я знаю и когда погибали дети у молодой пары, когда погибали родственники и люди, фотографии, социальные сети вот крутя все это как бы перед собой, они как бы не заканчивают эту историю. Потому что закончить это не значит предать. Закончить это значит дать право чему-то новому. И вот Артем проводит гениальные манипуляции. Конечно, опасные, но очень гениальные. Гениальность заключается в том, что, первое, чтобы это дело вылечить, нужно человека поставить в ответственность. И Артём... Делает первый эксперимент, приглашает ее на кладбище, просит взять одежду и предлагает попрощаться с этой одеждой. Лера, естественно, отказывается, и тогда он призывает ее к выбору. Если ты не хочешь отпускать и не хочешь жить дальше, то, судя по всему, мы похороним тебя, выбор за тобой. И вот здесь это очень так метафорично, но как бы показано, что как бы тебе выбирать, да, как бы «алё». Либо ты застреваешь в прошлом, либо ты движешься вперед навстречу чему-то новому. Она говорит, нет ни хрена, нового ничего не будет. И тут Артем говорит, ага, ну окей. Он возвращает ее в театр, в котором они с мужем занимались сексом, это была очень эмоциональная привязка, и встраивает в, при... в стимул с реакцией нового мужчину, то бишь себя. И таким образом у нас получается вытесняющая история в нейрофизиологии мозга. Старые условия новый мужчина и возбуждение. Старые условия новый мужчина возбуждение. И мозг начинает видеть, что возбуждение возможно с новым мужчиной. Но Артему пришлось это сделать силой. Потому что ну, это, конечно, не профессионально, и вообще он очень сильно рисковал, потому что это фактически изнасилование и там, домогательство, и, в общем там профессионально все понятно, что трещит по швам. Но смысл в том, что. Он вот режиссер пытался вам показать, что вот надо заставить ее почувствовать новый стимул, что жизнь, грубо говоря, возможна. Конечно, это не значит, что нужно ходить и силой, значит, добиваться чего-то. Из серии к вам пришла плачущая девушка, потому что она плачет по ушедшему парню, а вы давая ее, значит, трахать, зажимая рот со словами, ну как бы такое себе, да. Но смысл вы поняли. И здесь был очень важный момент. А Артем не учел тот факт, что подменяя эти стимулы, он, э, Лера, один, одну привязанность заменила другой привязанностью. И, в общем-то, мы это увидим. И вот эта вот те, тема в театре жесткая, но очень-очень э, важная. Потому что когда вы теряете партнера, когда вы расстаетесь, очень важно закрыть эту историю. Не многоточие, не запятую, не оттягиваться, а поставить точку. И второе, очень важно, это дать себе право на новые чувства, дать себе право на возбуждение. дать себе это, – Это придется делать чисто поведенчески, поэтому театр это была метафора поведенческого эксперимента. Уж сори. О том, как была поставлена точка, я расскажу, когда буду разбирать третью серию. Так что, ребята, не ставьте многоточие, не ставьте запятые, ставьте точки и идите дальше. В мире огромное количество людей, и есть много людей, которые доставят вам разного рода эмоции и наслаждения, Счастье, гармонию, баланс, как хотите. Но зависая в прошлом, вы не даете себе права на новую жизнь. Ваш Алексей Карасиков, школа, невроза... школа эмоционального интеллекта и психотерапии и канал Невроза Мегаполиса желает вам самого главного. Это долгих лет сохранения здоровья. До встречи.